Друзья, привет! С вами магазин 812 Фото, и сегодня у нас на обзоре видеосвет от компании Jungno UN128. Сейчас в моде кольцевой свет. Но парни, не торопитесь выключать это видео. Этот цвет может понадобиться и вам, не только как подарок вашей девушке либо жене для прекрасных селфи, но также и при съемке. Но об этом чуть позже. Итак, давайте быстренько взглянем на функционал этого света и начну я с самого главного о питании. Питаться этот видеосвет может только через микро USB, и, к сожалению, у него нет встроенного аккумулятора. Не понимаю, почему так произошло. Лично для меня было бы логичнее заплатить чуть дороже за этот цвет, но иметь внутри хоть какой-нибудь аккумулятор, хотя бы на час. Но мы имеем то, что имеем, и питаемся мы исключительно через USB-шнур, либо от пауэрбанка, что я сейчас и сделаю. На фронтальной части мы видим большую кнопку включения, она же будет и регулировкой мощности, а также центральную планку, на которой мы будем зажимать наш смартфон. Итак, давайте включим. Короткое нажатие и включаем. Мы можем регулировать мощность. Кстати, это панель биколорная. Сейчас я регулирую теплые светодиоды. Это 3200 кельвинов. Коротким нажатием переключаюсь в светодиоды холодные. И вот я могу их отключить, оставив только теплое освещение. Светодиодов здесь 128, как и следует из названия. Они не самые мощные. Суммарный световой поток равняется почти 1000 люмином, Но при небольшом расстоянии этого вполне хватает. Вот у нас чисто белый. И давайте включим оба света на максимум. Помимо кнопки управления, зажимы под смартфон, порта USB для питания, также у нас есть и четверть дюйма. Куда же мы можем поместить этот свет? Для этого мы давайте обратимся в коробку и посмотрим, что у нас вообще в комплекте идет. Вот в такой небольшой скромной коробке у нас наличие имеется. Сверху лежит, естественно, инструкция и сам видеосвет. Но интереснее то, что идет дальше. Также у нас в комплекте идет довольно длинный USB шнур белый красивый под цвет корпуса. Спасибо. У нас идет шаровая голова для того, чтобы прикрутить этот видеосвет и поставить его на вашу камеру в горячий башмак. Возможно, это вам понадобится, не знаю, не факт. И самое необычное, самое интересное, это тяжелая подставка и гибкая ножка. Она двухсторонняя одинаковая со всех сторон четверть дюйма. Мы можем вот так вот и имеем идеальное приспособление для фотографирования за столом ваш макияж. Либо ее можно также использовать просто как довольно прикольную настольную лампу. Она гнется и не падает. Давайте используем этот цвет по назначению, а именно сделаем селфи на телефон. Зажимаем телефон, садится он довольно приятно. Включаем камеру, фронтальную камеру. Давайте выключим основной свет, чтобы он не влиял на наш кадр. Итак, включаем нашу лампу. Воу. И можем делать довольно крупные селфи. Отчетливо в зрачках видно кольцо, собственно, то, чего мы и добывались, а также без теневой рисунок. Давайте сделаем фотографию. Благодаря небольшой мощности, даже при близком расстоянии лампа не... лампа не слепит глаза и мне не хочется щуриться. Итак, помимо того, чтобы это покупать девушкам, которые любят снимать свой макияж, либо парням, которые это покупают в подарок для своих девушек, для чего еще... Парням может понадобиться этот видеосвет. Из-за того, что кольцевой видеосвет довольно сейчас популярен, особенно в клубных съемках, некоторые фотографы покупают себе большие кольца от компании Yungno, это 308 либо 608, но размером они довольно серьезным, стоят они гораздо дороже, и питаются они от аккумуляторов, на которые еще надо будет раскошелиться. И выглядит это примерно вот так. Вот такое кольцо, и вот так вот фотографируются люди или снимаются видео в клубах. Согласитесь, штука довольно большая, и рука от нее устанет. Альтернативой этому может выступить как раз-таки кольцо Yungno 128. Оно довольно компактное, оно питается от пауэрбанка. У большинства из нас уже есть пауэрбанк, а значит ничего дополнительного покупать уже не надо будет. Единственное, мы убираем его в карман. Длины родного шнура хватает как раз, чтобы держать его перед лицом. И вот так вот фотографировать. Плюс кнопка будет довольно удобно под рукой. Включаем, и в темном клубе, в принципе, этого света нам будет вполне достаточно, чтобы сделать качественную фотографию. При этом он уместится в любой абсолютно фоторюкзак и даже многие фотосумки. Итак, что мы получаем в итоге? Мы получаем, в принципе, неплохой бюджетный кольцевой популярный видеосвет, который подойдет прекрасно для селфи, либо для съемки макияжа и причесок. Профессиональным фотографам он пригодится гораздо меньше, но и ему можно будет найти применение. Огромным минусом является, конечно, отсутствие встроенного аккумулятора. Возможно, в скором времени появится чуть более дорогая модель, которая будет, возможно, чуть мощнее и иметь встроенный аккумулятор. Очень порадовало наличие ножка. Она выполнена довольно качественно. Она приятная прорезиненная, она тяжелая, выглядит прекрасно и является идеальным дополнением к этому видеосвету. А на этом у меня все. Не забывайте смотреть актуальные цены у нас на сайте, приходить к нам в магазин, а также подписываться на наш канал, ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о таких интересных новинках. Ну, а я с вами прощаюсь. С вами был магазин 812 фото. Счастливо!